Всем хаюшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, это канал Эксвелис Games, а мы вместе с Олесей, уже вместе с Олесей, смотрите, какая прическа, блять, лох ебать, Леон Кеннеди на минималках. А мы вместе с Олесей отправляемся опять в Демонологитс, где будем смотреть, изучать, проверять, что там какое-то новое обновление вышло, правильно? Здравствуйте, моя молодая юная леди. Здравствуйте. Я, иди я, сюда. я, я тебе кресло, блять, нашел. Иди сюда, иди сюда. Иди, укладывайся. Иди. А ты же знаешь, тут везде написано, пасхалки? Ну. Я нашла на ванне надпись. Где? Банши! О! Ты тоже ее видела? Олеся! Ты пропала! Ты видела ее? Я смеялась! Я что, не записался голос, как я смеялась. там твой микрофон, наверное, заглушил тебя. Бля, я тут, я тут угорала, типа, разыграла тебя, ха-ха-ха, все дела. Шоуми. Ah. А где, где, где ты? Ну, вон написано, видишь, Шоуми. Да. Шоу ми. Ах. Шоу ми. Какая не работает. А вот описано. Фокерейн. Ах. Ah. Сучит, как ругательство какое-то. Факерейн, блядь. Фокерахе, блядь. А, не, фокеране. Слушай, я поняла, что добавили. Кого? Чайник? Парад яиц. Блять, в натуре парад яиц. Пиздец, как реалистично выглядит, да? Да, да, да. А поесть не добавили? А где-нибудь еще что-нибудь написано, кроме забора? А я... Ну, можно это, кровавую мэри, попробовать вызвать все-таки, по идее. Я как понимаю, ее можно вызвать. Мы можем в доме ее вызвать. Я там что-то такое тоже видел. Попробуем вызвать кровавую мэри. Да, а что? нажимай, готово? А, Я... стоп, нам нужно. А, нам ничего не нужно для третьего дома. А да-да-да, да, да, да, да. Там... Для, фто, для второго. А, дочь. Твои? Говорите! Надо... No вы на, на допросе, на допросе, сколько вам лет? Зачем вы продали наркотики? Красный цвет был лишним! А, и, и Иисус существует! Прощайте! съебалась. Брайден Партер отвечает, даже если вы находитесь вместе. Понятно. Бренда! А ты все взял, что хотел, да? Ну да. Брэндон Паркер, правильно? Или, тогда... или Брайан Паркер? Я тогда взяла Паркер Я сейчас буду смотреть в зеркало Бля, я предлагаю я, я... начать, я... наверное, со второго этажа Тут дверь открыта, ебать а, Обычно она закрыта, Обычная Обычная закрыта. закрыта. А Обычно закрыта Обычно закрыта -о -о! В смысле, я дверь закрыл Подожди, возможно он где-нибудь здесь. Сейчас мы попробуем, попробуем этот сперматозоид найти. Дай нам знак. Да в смысле не надо пока знаки давать. О, -о, -о, -о ты Что? Кто? У тебя нету ничего? Нет. Бля, я опять глюду, как глю... О, подожди, тут где-то был смайл, да, ты мне говорила? Да, да, да, да, да, вот. Смайл. Ну и ничего, он меня просто сфоткал. Иди, по... Иди, подой... Иди поближе. Ну, все, ничего. Плюс а где скример второй? Смайл. Он Физ мне просто... Баб появлялась. А, это может не всегда, типа, оно, типа, на избранных только срабатывает, на таких как ты. А, она просто знала, что я психуюсь. Пошли кровавую мэри вызывать. Давай. Пойдем. Подожди, дай только комнату, я смотрю быстренько сначала. Давай, давай, иди. Опа! О, здесь два! И что-то упало, что-то упало. Два, два, два, и два, МП, что И, и что-то упало. Это эта комната. Брайден. Брайден, Брайден, ты здесь? Как тебя зовут? Покажи себе, расскажи себе. Сейчас я буду в, микро, в микроскалофон разговаривать. Брайден, ты здесь? Как тебя зовут? Покажи себя. Дай мне знак. Сколько тебе лет? Ты молодая? Ты старая? Три, три. Это она дверь пыталась закрыть? Ты здесь? Как тебя зовут? Четыре, пять, пять. 5 Блэть! МП? 5 Блэть! МП! Молодец, Зайка, Блэть! Зайка, да, поговори со мной теперь. С чего вдруг-то? Потому что всегда девочки вызывают кровавую Мэри. А как по-английски будет кровавая Мэри? блади мэри Bloody мэри Три Bloody раза. У меня <сос> кушечка <сос> <сос> Я слышал. Смотри, а, ты, а вода из крана шла Нет. А попробуй на русском просто, кровавая Мэри. Кровавая мэри! Кровавая мэрия Кровавая мэрия Мне кажется, а, и нас... да, да. ей похуй на нас как-то вообще просто. Чего, блять? Как, как будто маленький паровозик поехал. О, -о, о Это моя кукуха! Да не, я слышу, как у меня в ушах что-то скребется. В ушах скребется? Тихо. Вот здесь, смотри, МП. Нет, Ребят, а упало как... что-то только что где, оно падает. На чаш... Да, на чашке просто кидает. А где она бросается? Блядь, что? Она нарисовала! Это нарисовала что-то? Да! Вижу. Бля, красивый рисунок. Так, ставь портрет. Я поставила. Анрё, Морё, Юкай. Так, вот. смотрю, что может быть, чего не может Эта быть. Это комната твоя? Микрофон может быть, эктоплазмы быть не может, ЭСГ быть не может. Она не разговаривает со мной. Могут быть отпечатки рук, минусовая температура и микрофон. О, о, Опа, о, дверь закрыла. О. Отпечатки. С другой стороны проверяй быстрее Зайди проверяй Есть? Да, отпечатки. Отлично, Печатки. отлично, отлично. Отпечатки рук есть. Это Андрю. Подожди, я поставлю. Да. Теперь нужно время найти. Так, я пошел <связано> искать время, правильно? Надо это надо нажимать или нет? Да, да, да, да, да. тебе. Блять, почему у меня глючит твоя? нахуй постоянно? Она на тебя охотится. это комната твоя. Вот ей понравился. Сколько тебе лет? Не пойти по тебе нахуй с, такой, с таким игнорщицем, блядь. Я себя чувствую мужчиной в тиндере. Ой, блядь, я ору нахуй. Не женщиной. было такого, чтобы меня игнорировали, а я чувствую, как меня игнор... Зачем ты выключил? Потому что мне нужно время посмотреть. Да я не думаю, если бы было на потолке, это был бы забей вообще. Или на полу, блядь, прикинь вообще, где угодно может быть. Под ковром, да, даже ну. на диванчике. Что, что может быть, ищи. Я тебе ничем не помогу. Да не, я думаю, такого не должно быть. Ты пойдешь сама Ой, Нашел, 1.25. Все, О, часы хорош. должны были появиться. Так, я смотрю, 1.25, я пошел на второй этаж. Давай, я пошел в подвал. 1.25. Нашла первые часы. Я потом предлагаю сеанс экзорцизма пройти в первом доме провести. Ага, хорошо, давай. 1.25. Ой, я нашел еще один час. Так, 1.25. 25. Так, это есть. Так, так, трое часов должно быть. Я одни нашел. В подвале. Так. Ну... Да! Дура, дура блядь, я чуть нахуй не родил, блядь, проститутка старая, нахуй. Штука, ой, блядь, ненавижу Блядь, она прям во мне появилась Старуха ебаная, О! блядь Неси, Да, несите нахуй мне таблетки просто Блядь, пизда, у меня же в висках заболела <связано> О, -о, О, мразь, это помнишь бабуля в шапочке для плавания, блядь, которая Да, да, Вот да. она передо мной появилась, блядь, а хорошо мы все, мы все выполнили, уходим отсюда Штука. Пошла Давай. ты в очко, блядь, просто Сейчас Смотри, сколько добавлю. денег мы получили Полторы тысячи А мы, мы куда идем-то? Первый дом пойдем, в Ободонный хаус А, термометр, тогда камеру беру Ты свечу покупаешь? Э, да, я беру свечку и беру фотик Ух ты, ты Блядь, Весер, а, и... там, а там тяжело, целовек. блядь, сделать Нахуй этот Экзорцизм. Там же надо и сфоткать, и свечку зажечь и рыбку съесть и нахуй сесть. Вот последнее я в принципе могу. Ты рыбку можешь съесть. С рыбой в зубах нахуй садиться Так чё погнали? Кто у нас здесь? Ой, отвечает всем: Кира рос. А у нас уже была такая Кира рос. Кайра Кайра рос Кайра рос. Да Я взяла термометр, погнала, короче Давай, полетела Я буду пробовать э, спермоплазму искать Да, если что, МП уже я забрала Хорошо Не, так мы сейчас давай, находим давай. комнату И потом возьмем все остальные элементы, ингредиенты ну, И будем да. по ним уже искать Так, а свечку мы взяли? Нет Смысл не покупала не... Ты же сказал, что сам возьмешь Ты всегда ее покупаешь А, у меня есть свечка, да, все хорошо Так, а, ты А, тут, тут 30 ну, это, блядь, понятное дело, что не здесь. Бля, подожди, ты не включай везде. Да погоди-то я мерю. Так, а свет тебе зачем? Ты ж можешь так с фонариком просто бегать меряю. У спокойнее. Спокойнее. теле 25 здесь. Иди в подвал меряй. Нашел! Нашел! Вот здесь, на двери, в коридоре. Значит, она в коридоре. Ну, или может, она в подвале. Может, в подвале реально. Подожди. Кайра ты здесь? Ой ебать. Где? Не, не знаю, где-то тут что-то двигается. Кайра Рос, дай мне знак. Здесь. Здесь, здесь, здесь. Кайра Рос, дай мне знак. Два было МП. Может быть и тут но, кстати. Кайра Рос, ты здесь? Как тебя зовут? Поговори со мной. Расскажи о себе. Не хочется со мной общаться. Неужели я такой непривлекательный? Кайра а Рос. О, ответила, ответила, ответила. Блядь, у меня висок до сих пор болит. Проститутка, блядь. Сейчас В скорую, блять, поеду. Фу-фу. Вот это она меня испугала, конечно, по-жесткому. Такая спокойная серия была, нет, тебе на тебе. Сама пошла нахуй, блядь. Рисуй, может, давай. А может на телевизоре тоже можно сказать вот этот Дон-Тач? Иди и пугай. Дон-Тач. Ты слышишь? Да. Что за хуйня происходит? Мне кто-то тыкнул на ушко. А не геоторная пушка, блядь. Don't touch. Don't touch мой телевизор, блядь. Нарисуй на холсте. Покажи себя на ESG. О, она нарисовала. А, нарисовала? Рисунок на холсте. Это тень. Смотри. Do you Задуй свечку. Задуй свечу играть? Кайра Рос так <смех> а ко мне, чтобы ее сфоткать Наверное, свет надо выключить, это же тень Правильно? Она, верно, хотя, смотри, она хоть и тень, она себя очень даже неплохо проявляет Типа она нам сразу все улики два Кайра Рос, затуши Ой, свечу Ой, Она смеется, я... мне страшно одно ходить Да не бойся Дэн. Да я уже пописила Под себя? Под себя? О, -о, о двигает полочки, двигает полочки Так, я пошла за этой кайра Рос, покажи себя Нет, что-то должно быть Ты в подвале все посмотрела. Я не ходила в подвал, мне там ну, страшно Спустись в подвал Не пойду я в подвал, там так, страшно Посмотри, она может на кухне лежать вообще ты На Кайра-Рос да. Кайра-Рос, ты здесь? Так зачем ты с ней разговариваешь? Мы же ее уже определили Я хочу сфоткать ее, чтобы она вылезла А, точно, надо же еще фоткать кайра Рос. Тут сложнее намного Покажи себя, говори. Покажи себя. Дай мне знак. Расскажи о себе. Я пока поищу его на этом на стульчике. Тут же Кайра свет... Не важно, есть, нет. Неважно же, свет не, есть, нету да? Нет, свет похер, но все равно подсвечивается. Хорошо. Кайро задуй свечу. Задуй свечу. А ты призрака поставила? Поставила. Да. Кайра-Рос. О, какая красивая картина-то. А... Да, Кайра-Рос, сфоткайся со мной. Сфоткал! Сфоткал, Что? сфоткал, Что? сфоткал, сфоткал. <textbooks> я ее Что? сфоткал, блядь. Кто? Ты видела, блядь, этого гамункула ебаного бежать? Но... <сейчас> блядь, а, надо, чтобы... А, стой, стой, стой, стой, стой. Надо теперь с помощью спермоплазмы, походу, найти этот... Помнишь сидящую девочку? Нормально я ты ищу. обосралась? Я <сейчас> Хорошо, скримеры подъехали Так, мы с тобой сделали фотку Свечка она еще не задула С помощью стекла эктоплазмы Нужно найти Олесь, ты живая? Да Ты обосралась? Я в кресло вжалась просто Ты обосралась? Да, два раза Тебе хорошо? Очень Тепло? Я Ты в коричневых штанах, надеюсь? В черных В черных будет видно Надо одевать коричневые Бля, у меня нет коричневых есть рыженькие. Пойдет под цвет по носу. Кайра, Happy без дай дай-ту-ту-ю. Хэпи-без ту ю мразь. Задуй свечу, пожалуйста. Она вместо этого сбросила в вазу, блядь. Мне не Свечку задуй, песенка. Кэппи безды, и кура Свечку задуй, надо сделать. А, блять, я сделал фон, она перед моим лицом появилась. Сука, проститутка старая. Нет, блять, она меня испугала. Задула мою жопу, блять. Задуй свечу, пожалуйста. Блять, я подумал, это она сказала mm, Блин, как же так -то? Сказал. Может что... здесь какие-нибудь есть надписи заодно Поищем пока что Он сказал, что я уебок А, ну принципе, А, думаешь паскал В смысле правду, блядь ТП-1276 Но это тупо Это тупо наша, блять. Вот ТП-1276 это, блядь У меня в миске такие там... теплоузы блядь, стоят Обоссанные Давай я тебя сфоткаю Давай. Девушка, раздевайтесь. <таспорис> О, я стесняюсь. За не, надо, не надо, не надо, не надо. За не надо. День. Улыбнитесь в камерку, за день в камерку, да. в камерку, за... улыбнитесь, пожалуйста. Давай, за день, да. Я буду вот так вот делать. Не а, не ты, не да. а ты головой так. Клоняй, так. Клоняй, наклоняй, типа, голову вниз вверх. Это я в Дубае, вот. и я здесь отдыхаю. Это богат, что я это не скрываю. Бля, ну импала у нас охуенная, конечно. Это она задула? Да О, Да, пальцы прошли. появились Пальцы появились Блять, карты, спасибо вам большое Стой, не трогай Покажи да, палец. палец, хотел сделала. сфоткать палец Блять, как член какой-то в руке держишь Пиздец охуенно Блин Первый я пальчик хотела, есть Я хотела быть эстетичной Эстетично оказалась членом в руке Блин. Ну знаешь, членом в руке тоже можно быть эстетичным Блять, ты... капец у нее Пальцы стрёмные у тебя Это ты, ты по опыту так говоришь конечно я знаешь какой эстетичность чили на бурке о блять там что-то воет я пока один палец сожгла а я понял откуда кто-то воет <ф Joan> откуда иди ищи остальные пальцы они скорее всего там в дальних комнатах потому что я два нашел тоже несу вниз ага блять но ну если будет атака мы отсюда хуси съебемся ну. жизнь жестока а мы в ней пешки не, я король, блядь. Это что? Конечно. Царь царевич, хуйхуевич. Они ж подсвечиваются, смотри. Так я что-то и смотрю. Эх, нет и нет. Нет и нет, представляешь? Фонарик, выключи и выключи свет в комнате. Это не я. Ой, блядь, что происходит? о Получено достижение. Metaphysical intelligence руки мы и знания много раз сделали. Все, мы молодцы. сейчас Да, мы можем уходить сюда. Сейчас прикинь, атака появляется, говорит. Вы кого, блядь, изгнали? знали? Я здесь. И мы такие. В этом доме существуют два духа хороший и плохой. Вот хорошего мы изгнали. Осталось Олеся. Осталось я. Куда убежал? Бежит, буками светит своими. Кстати, кстати, кстати, мы же все выполнили, да? Да. Кстати, мне говорили, что нужно стоять и долго в это окно смотреть. Попробуй. Не, близко, подойди к забору. Так, ну мы все сделали с тобой. Жду скример. Ба! Не? не? Не испугал? Ладно, тогда поехали Ах ты шутник Шутки шутишь А за такие шутки Бывают в жопе промежутки В жопе, огурец. Сколько Нехорошие у тебя зуб... зубы? Пиздец, у тебя зубы охуенные Сколько да. у тебя нижний ряд? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Подожди, восемь... по-моему больше, чем должно 16. быть 13! Значит, ты сверху 16. Так у тебя все 32, даже у меня во рту 30 сейчас, прикинь, в моем Мудростью далю. Нет, они просто не, вы... ну выросли, но не все. А, а у меня сейчас зуб мудрости растет, знаешь, как в бок немножечко. А еще я вижу твои, а еще я вижу твой богатый внутренний мир. О, я тоже вижу. Сиси, сиси покажешь? Шапагади. Я извинилась. Опа, а? а? Бля, не, а это какая-то наебалова получается. У тебя в кофте сиськи больше были. Да? Блин, ну, ну, ты, ну, ты такая, ну, Какая? А атласная такая фигурка у тебя Да что? Сейчас, Сейчас тру труханы надо надеть тогда Давай, давай, давай, давай, посмотрим Так, а что носки? А я тоже ничего так выгляжу в этом костюме экваландическом, блядь И в, а, и, и в, и в, стрин в стрингах красненьких Оу! Не, ну давай. такая фигура, да Бля, вот эту жопу они сделали персонажем. Просто забей. Бля, ты бы видела, как тебя кружит. Ты такая... Все, мои дорогие, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.